Петуни нас много продает, а вот э, вот такой Петуни только, наверное, с этого года и начали продавать. По-моему, это грозовое небо. Всегда хотел взять. Всего 50 рублей. И брал ее не в таком виде. Нет, она была такая светло-светло-розовая. Я думаю, брать, не брать еще. А тут вот сегодня распустилась. Буквально вот с утра был вот такой вот цветочек. Буквально через... Два-три часа расперло и все. Что я делаю? Подписать его. Вот это вот кордонка можно любую использовать, но именно конкретно это из чая. То есть вот так вот разрез ножницами. А потом треугольничек делайте вот такой вот. И вот так вот оно загибается, вот, что удобно вот так вот ее подвесить. Сейчас. Опа! Вот таким вот образом он вешается, чтобы проверить, сколько он цвел. На вот этом цветке так, 6, 7, 8. 9 дней. 9 дней вот такой цветок был, только фиолетовый. Ну, посмотрим, сколько. Вот сегодня 7 июня. 9 дней. Это до 16 июня должен он вот в таком состоянии быть. Что мне не нравится? Вот посмотришь, продают там петуни и в качестве рекламы ну прямо все цветочки ввешаны, все а тут получается, вот я брал его с одним цветком, он отцвел вот это второй цветок тут тоже с одним цветком брал, только фиолетовым он отцвел, вот он лежит и все сейчас какой, ну вот на очереди вот этот вот вот он, и все а тут еще и намека нету на цветы, и они будут один за одним распускаться это мне и что-то не очень. Будет время, буду его черенковать. Вот это вот вырвался как-то вперед, можно это. Вообще, вот 25 сантиметров отпустить и газонокосилкой отрезать. Вот. Такие вот дела. петунь петунские.